Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, Средний танк 10 уровня Леон, карта Фьорды, игрок Крейзи Кул Еще и непростой Леон с уникальным номером Это же надо было постараться, чтобы такой себе приобрести Какой там, 22095 ну, Не знаю, может кто-то, да, покупая такую технику, <с> получаете эти цифры ну, не знаю, да, это просто как, можно сказать, косметика, и, ну, в принципе, цифры достаточно заметные, но мне, например, от этого не холодно, не жарко. Есть пробитие по СТБ-1, да, хоть СТБ-1 башни и может танковать, но Леон золотым снарядом без проблем его пробил. Ну, и там еще да, и про джеты, еще кто-то там отстрелялись, постарались... В итоге недолго СТБ в этом бою находился. По счет 3-1. Да, в такие моменты уже начинаешь думать, блин, команда идет вперед. Мы побеждаем. Тут Проджет еще подпирает Леона. Это, конечно, крайне неприятно, когда вот так игроки делают, да, вот то подпирают, выталкивают, прям, ну, свинству согласить. Счет 4-1. Да, и вот иногда ошибку какую. Совершаешь, вот когда вот такой счет. 4-1. Там думаешь, блин. Бой-то уже, наверное, скоро закончится. Это же турбач. И надо побыстрее торопиться, чтобы нанести побольше урона, успеть. Ну и вот так. Начинают лететь вперед. И в итоге. На да, какие-нибудь там ПТ-шки по кустам вон рассядутся, там, и щелкают команду по счету раз. Вот, Счет уже почти сравнялся. 4-3. 5-3. Минус один противник. 5-4, 5-5. Вот и все, пожалуйста. Счет. Сравняли. заканчивается четвертая минута. Еще пока непонятно, какая команда идет к победе. Но я бы сказал, это даже не Турбач. Тут Турбабаи уже к этому времени практически заканчивается. он решил, что. Пора менять позицию. Счет 5-7. 6-7. Только успевай цифры иногда озвучивать. Ну, хотя здесь не так уж быстро события развиваются. Но периодически. Вот 6-8. Еще минус один союзник. Самоа уничтожает СЦ-1 МК-2. Итальянскую ПТ-шку. Скорпион уничтожает Барсука. Пока Леон едет, да, так так как команда закончится постепенно. Все, левый фланг прорван. Леон это как чувствовал. Решил, надо, надо возвращаться к базе. Счет 6-10. Вот такие странные барабаны, как будто играешь не на барабане, наверное, а циклическое орудие. Да, когда внутри барабаны перезарядка, блин, сколько там, 5 секунд. А последний снаряд так вообще там, <смех> кошмар, сколько заряжается. Да, вот этот снаряд последней надежды. Неудачный выстрел. Тут уже противников подтянулось. Сразу четыре тяжелых танка. Ну, один готов, осталось три. Да, здесь нас же тоже аккуратнее. Самуата у нас с барабаном. Алион, единственное место, это маска орудия может танкануть. И то, не знаю, не факт. выцеливает Леон лючок. Ну, с такой дистанции в принципе, это для Леона не проблема, машина точная. Здесь уже сзади подтягиваются. Блин, там же, по-моему, трое союзников вставалось, когда Леон уезжал. У уже никого нет. Ну, вон, два там, один шотный. сейчас не стал последний снаряд ли он использовать на да, прочности уже осталось немного для танка без брони это вдвойне осложняется еще тут и вафли сзади подоспела Вот сейчас бы добери противники 430-го, да, сейчас вафля промахнулась, там, по-моему, Скорпион до этого еще гуслю сбил. И навряд ли бы уже Леон что-то смог сделать, да, так все-таки 430-й в виде фактора там останавливающего какого-то выступал, тем более, когда ты шотный, все ждут какого-то момента удобного, чтобы выкатиться и при этом живым остаться, ну вот. Ну, всегда, когда такие бои происходят, здесь об об определенные обстоятельства складываются таким образом, да, что получаются такие цифры. Есть пробитие по концепту. Вот куда? Вот куда делся Самуа? Вон он, он там шотный внизу в канаве. Покупаться поехал, блин. Но у Леона здесь, конечно, шансов больше Леон не шотный Да еще и всего Кусы Лю Взбивается Перед тем, как отправиться в ангар Да У Т-55 А, конечно, прочности там осталось И арта уже здесь сейчас особо помочь. По крайней мере, пока что ничем не может, даже если Т-55 получится засветить Леона. У арты просто прострела нет. Это карта, да, такой средней, можно сказать, удобности для артиллерии. Из-за этих вот высоких гор здесь мало где есть прострелы. Поэтому в этом плане Леона попроще, конечно. Пока что не удается засветить Т-55. Где-то заныкался, сидит, поджидает. Интересно. Арта. Где арта? Ну и на арте я, Саре, тоже игрок куда-то передислоцировался. А вот, вот и Арта вот. Первый выстрел неудачный, но арта тоже промахивается... У нее был шанс. Может быть будет еще. Успел спрятаться за камушек. Ну, где-то и 55 то не пойму. Леон решает не рисковать, да, опять поехать в объезд. И 55 по-прежнему не видно Вот он, вот он Как сидел, так и сидит себе тут наверху Но один раз пробил И что-то там дальше начал по буйракам Перебираться Ну что ты Ну, сократил прочность, по крайней мере, у Леонова, у Арты появился шанс неплохой. Да, в объезд уже ехать опасно, остается 2 минуты 30 секунд, неизвестно будет ли Арта стоять на месте, а так возьмет куда-нибудь, уедет, спрячется и здравствуй ничья. А ничья, что такое ничья? Это, в принципе, то же самое поражение, только для обеих команд уже. Ну и, как мы видим, походу арта все-таки смылась. Но недалеко ждала она Леона с другой стороны. В итоге, шестой уничтоженный. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.